Я наконец-то добился того, к чему долго и упорно стремился. Но стоило мне осуществить эту мечту, как я понял, что в ней нет ничего особенного. Неужели это разочарование будет преследовать меня всегда? Может, мое счастье в погоне за мечтой, а не в моменте, когда она сбывается? Может, ты объяснишь, о чем идет речь? Я впервые в жизни помацал сиськи, но удовольствия удовольствие от этого почти не получил. Я объясню. Все решает отношения. Чем лучше ты понимаешь своего партнера, тем вам обоим приятнее. По крайней мере, я так считаю. И все это от того, что очень непросто познать чужие чувства. Тебя когда-нибудь кусали за палец? Чего? Запоминай, вы даже с закрытыми глазами, лишь по силе моего укуса ты мог понять, что перед тобой я запоминай я все запомнил Дэнджи. Сделаешь мне одолжение. Не против же? Да. Я хочу, чтобы ты убил демона Огнестрела. Мне кажется, что тебе по силам его убить. Потому что ты не такой, как остальные охотники. Ты самый особенный. И если тебе и правда удастся убить демона Огнестрела... Я обещаю исполнить твое желание, любое, каким бы оно ни было. П Подождите, я, я не ослышался? Если Дэнджи убьет демона огнестрела, то вы исполните одно его любое желание. Я ведь не ошибся? М? Да Я же... готова на все, Денджу. Обалдеть! А так можно было что ли? Этот демон настолько сильно опасен, что можно и не такое. Но. Что тут скажешь? Если я постараюсь, для меня это будет... Как два пальца обосать!